Так, привет, меня зовут Александр. Сейчас мы проведем урок по моим фото. Как его сделать более лучше. Хотя она и так уже хорошая. Открываем его вначале в камера раз. Так, и проводим мини-анализ. А, что нам необходимо здесь делать? Выставляем вначале кадрирование. в начале кадрирования. Инстаграм у нас понимает кадрирование 4 к 5, либо 1 к 1. Вот это. 4 к 5 было это один к одному, ну как видишь, если мы выставляем один к одному у нас э, становится слишком мало информации над головой, поэтому я оставлю 4 к 5 так повыше, повыше, повыше так смотри, сделаем девушку мы посередине чтобы как-то более лучше это смотрелось потому что ну, она у тебя, видишь, как бы получилось немного с левой стороны я бы поставить куда-нибудь сюда поближе. Ну ничего страшного, это всегда можно все исправить. Далее, выставляем баланс белого. Баланс белого можно выставить следующим образом по-быстрому. Так как платье белое, мы выбираем кипетку и выделяем вот так вот. Зажатой клавишей мыши протягиваем. Все, баланс белого у нас выставился. Смотрим далее. Смотрим на гистограмму. Слишком много информации в темных тонах. Для этого что мы будем делать? вначале убавим цвета, чтобы не было явных пересветов потому что когда есть пересветы немного смотрим правую часть гистограммы убираем до минус 30 тени мы сдвигаем до 70 оставим а, то есть пытаемся сделать гистограмму немного таким треугольничком, пирамидкой белые, что нам дают белые белые белые мы до минус 10 поставим так и затемнение до до до до 40 прибавим четко здесь не трогаем так переходим в настройки HSL здесь цветовой тон а слишком много желтого в зеленом, как бы зеленый листья, а Photoshop смотрит то, что это как бы все желтое. Мы их сдвигаем до 30. Зеленые мы будем уводить тоже голубым тонам до 20 подвинем их. Заходим в насыщенность. Кожа у нас в красных и оранжевых цветах, поэтому мы сбавим ей немного насыщенность до минус 15. желтый также убираем насыщенность до минус 20 зеленый убираем насыщенность тоже до минус 20 цвета мы картинка видишь приобретает такой блеклый оттенок цвета мы накрутим в калибровке так, цветовой тон красный ставим плюс 20 насыщенность плюс 15 цвета, основной синий ставим его где-то минус 20 насыщенность где-то 15 так, основной зеленый Смотрим, что сдвигаем влево больше желтого зеленого, сдвигаем вправо больше голубых оттенков бирюзовых. Оставляем 20 и насыщенность мы прибавляем до, до, до, до также до 20. Все, смотрим, что было, что стало. Цветов у нас появилось побольше. Кожа уже имеет не такой блеклый вид. Но все равно такое ощущение, что есть пересеты немного в плате. поэтому, Поэтому уменьшим немного белый и уменьшим немного экспонирования И прибавим до 50 затемнений. Так, ничего страшного, то что у нас картинка стала блеклой, Это наоборот даже лучше. Открываем ее, входим в Photoshop. Смотри, э, все интернет-изображения у нас имеют с пространство sRGB. Твоя камера также настроена в формате sRGB. Э, можно выбрать Adobe RGB, но лучше всегда работать в пространстве sRGB. Оно как бы более правильные цвета дает для изображений на мониторах устройств. Нажимаем ОК. Так, проводим дальше анализ. Что же нам надо здесь делать? Во-первых, убрать вот этот белый сетильник, что ли. Для этого мы берем заплатку, выделяем его. Криво. И вот так и вот подвигаем. Еще раз. Все. Убираем. Дальше. Какие цвета оставляем? Оставим мы, наверное, такой. Темно-зеленый, голубой, изумрудный. И основной цвета у нас красный и зеленый. Оставим. Для этого от избавимся от синего. Для этого открываем цветовой тон насыщенность. Выбираем пипетку. И щелкаем вот по этим оттенкам голубым. Так, посмотрим, где он у нас есть. Немного есть на платье, немного есть в небе. Сбавляем насыщенность. И, наверное, прибавим яркости Так, избавились от тонов так как прибавить здесь цвета на эту фотографию чтобы она не была такой блеклой а, переводим изображение э, в режим э, не RGB, а в режим Lab и будем вычитать и складывать каналы сейчас а для этого создаем несколько дубликатов слоя первый слой нажимаем э, Канал А плюс Б. У нас в лабе есть несколько каналов. А, а, Б и яркость. В RGB у нас, если открываем кривую, то общая кривая. А, канал <coughs>, красный, канал синий и канал зеленый. Здесь же у нас три канала только, которые отвечают сразу же за все. Следующий слой называем B плюс А. А, А плюс Б и Б плюс А тут совершенно разные. Не как в математике будет сложение каналов канальная А по-другому. Так. Другой канал называем B- минус А. И этот называем А минус Б. Сейчас мы будем складывать каналы. Отключаем их. Чтобы сложить каналы, накрутить цвета, нам необходимо первое. Выбираем данный слой, переходим в каналы, что мы делаем? Значит, складываем слой А со слоем Б. Для этого нажимаем. Выбираем канал А. Еще раз покажу. Канал А. Потом выбираем, чтобы все появилось. И переходим в изображение. Внешний канал. Слой. Выбираем фон. Мы складываем канал А с каналом Б. Для этого выбираем канал Б. Наложения обычные. Окей картинка приобрела такой красноватый оттенок. Смотрим следующее сложение. Канал B плюс канал А. Для этого выбираем канал B. Нажимаем на глазик. Переходим изображение Внешний канал. Теперь складываем канал А. Так. Выбираем фон. Окей. Зелень у нас вот такая прям голубая-голубая. Посмотрим следующее действие. Канал B. Вычитаем канал А делаем такие же действия но только здесь уже внешнем канале будет следующее выбираем канал а наложение вычитания масштаб 2 сдвиг 128 галочка инвертировать окей ну вот это мне уже больше нравится посмотрим если вычесть канал а из канала вычиск канал Б. выбираем канал а изображение внешний канал он канал б здесь также вычитание, инвертировать. Тоже такие более красненькие оттенки, но более-менее не такие и насыщенные, как здесь. Так, какой же мы оставим канал? Мне нравится вот этот. Вот. Здесь как-то больше зелени можно поработать. Следующие наши действия. Выбираем кривые. Настроим немного контраст. Ну Здесь он работает не так, как в RGB. Немного по-другому Так, так, так, так Так, прибаем яркости, прибаем яркости. Так, картинка у нас все равно немного более Блекловато Но сейчас мы это исправим Переходим в канал А Здесь мы выставляем Минус 64 А здесь у нас так, главное дело, чтобы проходила вот эта точка посередине. Ничего страшного, если картинка у нас приобретает такой прям какой-то кислотный вид. Так, Так, мы просто уменьшим насыщенность, непрозрачность. Поставим до 20. Смотрим, что было, что стало. Даже можно поставить 25. прозрачный 25 было стало объединяем ну, переходим теперь также обратно в режим RGB продолжим дальше крутить цвета так нам необходимо добавить яркость для этого я использую фильтр из коллекции Nick Collection называется VIVESA он делает нашу картинку более яркой. Уменьшаем изображение. немножечко до десяти даже до 15 можем прибавить так контраст поставим 10 насыщенность на 5 и структуру где-то также 10 это все можно записать и выкшены и как бы пользоваться постоянно одними этими же настройками прибавим еще с помощью кривых немного яркости по канально можно поработать но я не буду в данной фотографии работать по канально так нажимаем окей смотрим полученный результат далее нам необходимо будет выровнять зеленый цвет чтобы он был более таким Зеленым, а не таким уж прям Чисто-чисто голубым Так, смотрим, что у нас получилось Картинка получилась уже поярче поинтересней. Но зеленая, она такая прям кислотная Заходим в цветовой тон насыщенность Щелкаем по зелени Смотрим, где она у нас проявляется Она у нас проявляется в листьях Так, подкручиваем немного ее Подкручиваем можно прям жестко поменять цвета сделать их невообразимыми нам же надо ее привести к такому более зелененькому так немного сбавляем насыщенность так, и немного яркости Сейчас выберем добавим желтых чтобы было следующий слой мы делаем выброшенные коррекции цвета. <смех> у меня есть несколько настройчек. Пейзаж. Картинка в черный цвет. Картинка фото. но ну, мы сейчас покрутим сами. Красный. красный. Красный это у нас кожа. Как видишь, что происходит. Кожу мы немного добавим. Подправить. переходим в желтые добавим голубого добавим пурпурного чтобы у нас зелень было побольше так так зеленые зелень мне уже нравится больше угу. и можем также покрутить нейтральные добавить прям чуть чуточку так сделать картинку более теплую потому что она летняя так Черные. Можно с, этого, с помощью этого метода производить тренировку, здесь черный не будем трогать. Так, все. Было, стало. покалдаю немного над зеленью она видишь уже как желтая добавим маску на лицо теперь поработаем с кожей также выбираем сюда в насыщенность Работаем с красным. Работаем с кожей. Добавим ей немного красноты. Прям чуть -чуточку. Так, проведем быстрый ветр лица с помощью фильтра и на так настройки у меня сразу же уже выставлены выбираем пипеткой нажимаем ОК на От мурашек на шее видишь кожа выгодилась выглядел, у нас так но ну, дополнительно еще и на пальмах поэтому добавим маску и только по коже пройдемся и так хороший результат получается было стало что-то мне кажется равно очень много зелени но это всегда можно подправить выбираем цветовой тон Отделим немного девушку вот так вот сделаем более более летнюю фотографию Было, стало прибавим яркости еще немножечко И так чтобы у нас Ой, не то выбрал кривые кривые кривые поставим еще добавим немного контраста так так осветлим лицо принципе, уже хорошо. Картинка получается такой летний и добавим ей резкости. Резкость можно сделать двумя способами с помощью фильтра цветового контраста. Выбираем радиус где-то 1,3. И тип наложения, либо мягкий цвет. Такая легкая резкость. Либо можем поставить линейный цвет, уже побольше будет резкость, зерно добавится, так вот даже лучше. Так, все-таки я вижу зелень проявил в волосах, берем ее еще немножечко, желтые, так. так вот видим. более лучший результат <coughs> можем добавить винетки напоследок чтобы девушка больше выделялась используем кривые сдвигаем там чуть-чуть градиентная заливка по кругу и от лица тянем так так вот. Все. А, сливаем все вместе. Вот эту вот группу. И смотрим, что было, что стало. Сохраняем. А, смотри, как еще можно сохранить это мы сохранили сейчас для печати можно сохранить для интернета инстаграм у нас разрешение изображения имеет так 1080 на 1350 разрешение можем поставить 120 150 так, 1350 1080 на 1350 50. Окей, все, наша картинка готова для интернета, для размещения в интернет. Сохранить как для Инстаграма. Все, что было и что стало такое изображение мы получили если будут какие вопросы можешь писать мне в инстаграме либо по телефону